Kind People 2? Они же добрые люди против мега нервов. Карта Деньюка и с вами Александр Найсмирнов. Приятного просмотра вам, дорогие друзья, командам удачи! Ну и, конечно же, собственно, да победит сильнейший, что уж здесь говорить В обороне Kind People, Mega Nervous будут э, атаковать И в атаке ребята принимают решение разыграть э, Пока что не очень понятно что, но, ну, по всей видимости, что-то под точкой Б. Здесь некий Маркелов э, будет пытаться принять И Маркелов, какая ошибка, должен был сейчас забирать соперника Хотя бы одного, но не удается это сделать И далее после череды разменов Kind People выходит... Численный перевес. Один из игроков мега-нервы покидает свою команду. Внезапно диверсия или же проблемы с интернетом пока э, доподлинно неизвестно. Но 4 в 3, учитывая лайфбары игроков обороны. Опа, здравствуйте. Опа, здравствуйте. Ничего не скажешь. 4 хп остается у э, Верни Шаурму. Красивый никнейм. Да, с никнеймами здесь э, непременно предстоит познакомиться чуть ближе. Ну и дальний хэдшот от Андрея э, Крюкова. Пистолетка за добрыми людьми. Составы. На ваших экранах, дорогие друзья, мега-нервы. Это Верни Шаурму, Япупсик, Мамко13, Гаймодис. Да, тот самый Гаймодис. И Ассесмент. Ну а команда kind people 2 это... Я не знаю, как правильно читать. Наверное, Лунь, да? Андрей Крюков, Шторм, Прокс Вайл и Маркелов. Вот такие составы. Сегодня вот такие ребята будут играть, играть, играть, играть. Саш, просьба большая, закрепи ссылку на Twitch в следующий раз. Да, хорошо, ведь обязательно. Игроки атаки, в свою очередь, пытаются выйти на точку А. Но, естественно, при отсутствии девайсов, ничего себе. Какие хедшоты сейчас ставит Проксвайл, Какие-то прям просто головокружительные и крышесносные выстрелы. Но очень интересный моментик. Ну, вы не подумайте, я не сетую, типа, что там читы или что-то еще, но просто э, нормально так попал, скажем, да? Гаймодис с 5% своего лайфбара остается последним. Ну и здесь, конечно, насколько бы Гаймодис хорошо не пытался реализовать свою точку зрения, в этом раунде ему никто победить, конечно, не позволит. Счет 2-0. Начало положено, и начало положено для команды Kind People 2 вполне себе. Уверенная, да? Если так уж э -э, вдаваться, собственно, в детали этого матча Все-таки оборона сильная сторона Поэтому, ну, это нормальное явление, что оборона забирают э -э, два первых раунда Ну, во всяком случае, за счет пистолетки Мега нервы же проводят еще один э -э, не совсем бай Это скорее форс Мамка 13, автомат Калашникова Остальные с деглами и я обычно против такого, но здесь заранее забегать никуда не будем. Все-таки будем смотреть. Гаймодис, 54% здоровья, не замечает оппонента из-за дымов и погибает. Но это не энтри фраг, первый минус был сделан. По игроку с никнеймом assessment И далее разменчик. Разменчик от Верни Шаурму. Пытается забрать второго. Ваншоты не залетают. Тиммейт предательски <laughs>, перед глазами бегает. Это, кстати говоря, я пупсик. И все-таки Маркелов добивает. А, прошу прощения. Верни Шаурму все-таки добивает Маркелова. Но Маркелов перед смертью успевает сделать один минус. И здесь синхронный даблкил. Погибают игроки атаки. К сожалению, не успев дойти до точки. Это 3-0. Привет, первая карта овощ ФК. приветствую вас Это единственная карта, к сожалению, сегодня только Best of 1 Ну вот, поэтому только одна, единственная карта Денюк Будет представлена сегодня вашему вниманию Кстати, учитывая особенности политики современной, да, вообще то, что сейчас происходит в мире Думаю, ни для кого это, естественно, не секрет Ассессмент, ассессмент! Разваливает кабинеты направо и налево и сразу двушечку соперников забирает. Тем не менее, два тиммейта все-таки теряет. Шторм забирает вернишу И однако поставлена бомба. Маркелов, минус мамка 13, ассессмент остается в соло. И, увы, тремя минусами ассессмент ограничивается. И в очередной раз поражение в раунде это... 4.0. Так вот, касаемо политики, да, э, естественно, на эту тему разговаривать я не хочу, но просто учитывая то, что сейчас творится в мире, я на всякий случай зарегистрирован, зарегистрировал канал на э, Рутубе. И на Яндекс.Дзен. Поэтому, в общем-то, КНАЙФ.ТВ пишите там в поиске. И без проблем сможете меня найти. Название на этих площадках у меня точно такое же, как на Ютубе Уже начал потихоньку туда грузить какие-то видосики. Ну, мало ли чего. Саш, вчера начал, наконец-то, монтировать ролик. Потихоньку буду пилить, как говорится, сначала главное положено. Это согласен, согласен. Тем временем у нас уже пятый раунд вот прям начинается. Есть, кстати, игроки, которые никого, к сожалению, пока убить не сумели. Это Мамко и Гай Модис. Печально, очень печально, что такое происходит. Надеюсь, ребята включатся в матч. Пусть и с запозданием, но вот Мамко сейчас включиться не успевает. Болеем за Гай Модиса. Может, Гай Модису удается хотя бы... удастся точнее, хотя бы сделать минус. 5 хп, но нет, все-таки без фрага. К сожалению, дорогие друзья, без фрага. 5-0. Пока пугающий, пугающий счет для коллектива Мега Нервы. Однако, наверное, люди, которые голосовали в группе ВКонтакте за победу Kind People 2, скорее всего, сейчас ликуют. Да, ну, потому что 5-0. И по всем фронтам мега-нервы, в общем-то, свои позиции. Толком не отыгрывают. Какие-то размены они, конечно, пытаются оформлять, но, как правило, остается в конце парочка игроков обороны. И, и вот это радужный прием. Именно радужный, я хочу заметить. Такую радугу команда Мега Нервы явно не ожидали увидеть. И просто какие-то... Кровопролитные перестрелки сейчас произошли, конечно же, на улице, в результате которых мега нервы были ликвидированы в полном составе, при этом не убив никого из вражеской команды. 6-0. Экономику команде Kind People сломать уже, скорее всего, в перспективе можно будет только несколькими взятыми раундами. То есть нужно делать типа 6-1, потом 6-2, и, может быть, там на 6-3 уже экономика и треснет. Пока что мега нервы далеки даже от этого. Ну и ах. Андрей Крюков, вот, вот так дела делаются, дамы и господа. Аркада из желтого, дабл кил и хаешка от Мамко, кстати, приносит первый минус этому игроку а, в данной встрече. Акмал, приветствую вас, и Мамко еще один минус, и наконец-то Гаймодис, да еще и как. Еще и как, Гаймодис, Гаймодис, просто пострелил. А, уничтожил первый и очень результативный красивый минус. Витя, вы уже здесь, все, вижу. Вижу вас, Витя, и там, и тут. Мои поздравления команде Мега Нервы. По сути, те самые Гай Модис и Мамко, которые до этого никого не убивали, сейчас сделали 4 минуса на двоих и тем самым принесли победу в раунде своей команде. А теперь путь, тот самый путь, о котором я говорил. Команде Мега Нервы предстоит проделать очень непростую работу для того, чтобы вынести экономику из своих оппонентов. Поэтому, в общем, Гай Модис пытается максимально агрессивно сыграть на позицию в желтом. Ловит просто кучу гранат, а тем временем ассессмент, ну, просто аннигилирует в очередной раз практически весь вражеский состав. Гай Модис продолжает ловить флешки и все, черт возьми, в лицо. Какой же <laughs> несчастный Гай Модис. Но она, кстати, остается последним, минус штормы. По-моему, четвертый минус от Proxwile, если не пятый. В общем, какое-то сумасшедшее количество фрагов было сделано сейчас снайпером команды Kind People. И седьмой раунд а, остается именно за ними. Почему? Ну, не знаю. Честно сказать, мне кажется, опять же, как-то на расслабоне сейчас вели этот раунд мега нервы. В плане каком? Забежали, а какие перспективы на победу в раунде не подумали Главная задача была поставить бомбу И Гаймодис, который там просто стоял 500 тысяч флешек глазами своими, увидел Ну а что ему еще оставалось делать, когда просто у него белый экран проходит Он остается один там против троих И, конечно, очень сложно в этой ситуации такое выиграть Учитывая, что есть ВП в мейне, есть игрок на девятке, есть игрок из желтого Ну то есть это скорее что-то такое, что не берется Гай Модис и Ассесмент в девятом раунде этой встречи открывают позиции под выход на железо, под выход железо. Собственно, именно там по всей видимости будут пытаться ставить бомбу игроки Мега Нервов и пока, в принципе, успешно это получается. Как минимум смогли пройти. И как минимум уже бомба устанавливается. А мамку 13 не устанавливается бомба, потому что верни шаурму. Погиб. Гаймодис не успел спасти товарища по команде. это бывает, это момент, так скажем, естественно, вполне. 7-2. Мега нервы с трудом, но какие-то раунды все-таки забирают. Салам алейкум, бро Сегодня сколько матчей Джафар Скай, приветствую вас Сегодня один вот этот вот единственный матч Завтра будет где-то игры 4, наверное Поэтому приходите завтра В 18.00 по МСК В общем, будет весело Что-то боты какие-то играют за ТТ Екатерина, ну что ж вы так сразу вот Осуждаете, ребят Не нужно, ну просто начало матча Начало не всегда бывает хорошим uh, Важен итог матча все-таки тем более с центре фрага начали мега-нервы. И даже невзирая на то, что неполный комплект девайсов имеется у игроков атаки на руках в этом раунде. Все-таки, все-таки, как вы видите, два фрага. Ой-ой-ой, Проксвайл. Проксвайл вместе с Маркеловым и штормом уничтожают практически всю команду мега-нервов, но какие-то ребята все-таки остались. Я Пупсик и Ассесмент, если быть точным, остаются вдвоем. И Проксвайл здесь, конечно, увольняет. Увольняет и не позволяет Ничего Ничего сделать 8-2 Победа в первой половине достается команде Добрые Люди 2 Вот такой вот неожиданный поворот событий Спасибо за внимание Да всегда пожалуйста Сань, выделить ник на ютубе Через собаку, да, надо? Да Собака И пишешь никнейм Ну там ютуб тебе даже предлагает, какой никнейм написать а, Ты это выделение не видишь Его видит только тот Чейникнеймту, собственно говоря, выделил. Итак. 10 раундов ребята отбегали. Пока что я бы не сказал, что... Ну, достаточно уверенно себя ведут мега нервы в атаке. Какие хедшоты от Маркела. Вы это просто вы видели, да? Ну, соперник, по, -по сути, просто набежал на прицел. Гаймодис очень таймингово открывается на железке, забирает шторма. Андрей Крюков 26 хп, один против двоих. Почему-то Kind People решили, что в выигрышной ситуации, в которой они сейчас находятся, по сути, самым адекватным решением было бы начать поджимать оппонента. И, как вы видите, именно за эти агрессивные движения мега нервы соперников и наказывают. Наказывают взятием третьего раунда. Ну, победа в первой половине уже так и так за нынешней обороной. В любом случае, максимум, на что мега нервы могут рассчитывать, это на 7 взятых раундов. Ну, 7, конечно, для атакующей стороны. Мне кажется, это вполне себе не кисленький счет. Поэтому тут. Удачи мега нервам в их начинаниях Ух ты! Вот это аркада! агрессия, очередная агрессия от Kind People. Не такие уж они, в общем-то, и добрые. Клеевый пистолет не помогает! Да ты чё! Штормы. Простите, не шторм. Пупсик и ассесмент по сути, вдвоем сейчас остановили весь аркадный выход. Ну и при этом, кстати, игроки атаки помирали весьма-весьма исправно. Если были бы девайсы, то, я думаю, атака бы навряд ну, ли выиграла этот раунд. Слабовато ТТ играют. Ну, есть такое, есть, да. Не то, чтобы прям слабовато. Тут как-то не видно просто каких-то вот именно моментов удержания каких-то аркадных действий, да? Потому что Kind People полюбили... Поджимать Им понравилось поджимать. Их соперники не всегда это ловят. И вот сейчас, только как вы видите, начинается какая-то работа. Мамко! Хо -хо -хо -хо -хо -хо! Вот это собрал кукурузки. Лунь. Последний 36 хп. Квадрокилл от Мамки. Естественно, уже приносит победу в раунде досрочно. Ну, а тут вопрос, засейвит ли автомат Калашникова Лунь. За ним, в общем-то, можно, в принципе, смело пытаться выходить. Ассессмент, кстати, именно этим и занимается. И находит. Добивает его, и счет на табло становится 8-5. И Вот как вы видите, я же, собственно, говорил, многоуважаемая Екатерина Баталова. Я ведь говорил, что э, начало не самое простое. Тем более в несильной стороне. А, точнее, в слабой стороне. Но... Главное, итог. А вот пока что по итогам мега-нервы как-то начали разыгрываться. Может быть, начало было такое именно из-за того, что просто не разыгрались. Не знаю. Не знаю, честно сказать. Либо же Kind People попросту расслабились. Тут только два варианта возможных. Assessment дабл. Double... Че, серьезно? Дабл килл с дробовика от Андрея Крюкова. Жесткий какой-то. Андрюха. Прям посмотри, как встретил своих соперников на точке. Гай Модис. Минус на девятке по Маркелову. И шторм последний. Три соперника видит первого. Попадает ему в голову. Ничего себе. Но это, конечно же, абсолютно стопроцентно шальная пуля. И минус верни шаурму. Но как забирать еще двоих? Неплохая хаешка под Гаймодиса на 40 хп, кстати. Ну и, конечно, поставленная бомба. Здесь Шторм предпринимает попытку обойти соперника через, собственно говоря, желтый. Но здесь, конечно, Гай Модис все это дело услышит, по идее. Да, так и происходит. Именно Гай Модис оборонял эту позицию. И именно ему достается последний минус в предыдущем раунде. 8-6. Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья. Уже сколько раз, вот если вдуматься... Сколько раз я сказал фразу последний раунд первой половины? За все время, что я комментирую Counter-Strike. Блин, очень много, наверное. Гай Модиса и тут и там показывают. А он такой, да, он везде может. Резо, приветствую. Дробовик, кстати, у Андрюхи по-прежнему дробовик. Андрей, он вообще, как вы видите, очень идейно подходит к проведению матча. Десант! И в этот раз без минусов от дробовика. Фишечные флешечки от Ассессмента. Но вот что-то стрельба у Ассессмента очень сильно подкачала. Ладно, благо тиммейты спасли. 8-7. Как результат, первая половина, мне кажется, не так уж и сильно проиграна командой Мега Нервы. Вот если глобально посмотреть на ситуацию, команда проигрывала 6-2... Э Ну вот даже не на 5 минут. Простите, но даже не на 5 минут все-таки. Как бы. Ассесмент. Энтрифраг по Андрею. Уничтожен сейчас Андрей Маркелов и Лунь также погибают О, простите, делают минусы И в результате теперь у нас ситуация, это, как вы можете заметить 4 в 3 Верни шаурму, 62% здоровья Гаймодис с девятки, о, какой крышот ставит шторма. -а! Жестко, жестко <связать> <связать> Верни шаурму просто, просто разбился um, Просто удавился, как так можно было? Мамко 13 не отпускает Маркелова, и, как вы видите, при равных, практически равных обстоятельствах, мы сейчас будем с вами наблюдать ретейк точки Б, при которых мега нервы не совсем готовы к этому ретейку позиционно, но Гаймодис, вот это Гаймодис, как он там оказался? Ну, настоящий хитрец Гаймодис, все, заметили последнего игрока, но ну, здесь, конечно, мега нервы не имели права такое проигрывать, ну и отдается бомба. Игроку с дефьюз китами. Это мамка 13, счет 8-8. Верни шаурму, на шаурму пошел разбив. Это точно. Простите, дорогие друзья. Временная ничейчка 8-8. Ну и, собственно, пользуясь случаем, хочу напомнить вам, дамы и господа, да, то, что тут сейчас вот как бы были... Э, было высказывание от одного максимально неадекватно настроенного человека, который, видимо, забыл, да, что это не политический эфир, а эфир по киберспортивной игре и пытается здесь что-то там навяливать, что это русские команды и так далее, я считаю, что не должно быть ни в футболе, ни в хоккее, ни в киберспорте нигде ущемление национальности. И я повторил бы это даже будь я на месте э, страны Украины, собственно. Нет, нету. Нету этого разграничения. Запомните, просто самое главное, что... Люди невиновны в этом. В этом виновно правительство. Так что это последнее, что я сказал на сегодня, касаемо этой ситуации. Все последующие комментарии, в общем-то, которые будут написаны в сторону каких-то либо военных положений, чего-либо еще, будут блокироваться. Блокироваться будут и люди. Собственно... Саня, это ж бочка, как я понял, был. Да, ну, бочка больше на трансляциях у нас теперь... Не будет появляться. бочка, как что называется, договорился. Это было, между прочим, второе высказывание. Простите, я сейчас немножечко отдалился от комментирования. Но здесь, в общем-то, мамка с Гаймодисом должны, конечно, тащить. Но вытащи... Вытащат ли? Ничего себе. Ничего себе. Я это говорил, как бы не будучи уверенным в том, что они действительно будут пытаться тащить. Мамку 13,88% здоровья. Я вижу, Богдан, прекрасно. Я вижу и читаю это. Я даже сейчас более того это вслух прочитаю. Мамко 13 минус лунь. И следом мамко 13 получается вместе с Гаймодисом в результате все-таки вытащили. 9-9. А, цитата. Как ты можешь улыбаться и быть веселым, когда в мире вообще творится такой бред? Тем более жить в стране агрессора и терпеть народ выбрал власть терпят. А, прочитай просто. Прочитал, Богдан, и что? Конкретно что мне нужно говорить? А, что ты мне предлагаешь? Вот, а, простите, дорогие друзья, даже давайте я сейчас на одну буквально секундочку прервусь, просто а, распетляю это, чтобы в дальнейшем, вот, давайте просто эта тема не поднималась. Давайте вот так. По каждому предложению отдельно. Как ты можешь улыбаться и быть веселым, когда в мире вообще творится такой бред? Ну хорошо, давай вспоминать ситуации, которые были, а они, между прочим, есть, если ты откроешь календарик военных событий во всем мире и посмотришь, да, то улыбаться вообще никогда нельзя, да, хорошо? Я знаю, не лично знаком, но знаком с большим количеством заочно, так скажем, блогеров из Украины, которые даже невзирая на то, что у них военная ситуация в стране, тем не менее, все равно улыбаются, веселятся и пытаются найти позитивные ноты. Вот конкретно, Богдан, вот для понимания тебе, в мой дом никто не стреляет, а в меня никто не стреляет. Лично мне сейчас никто не угрожает. Какой повод у меня сидеть плакать из-за того, что мое правительство напало на какую-то другую страну? Ну вот чисто... Э, вот... Вот чисто вот, вот, собственно, и все. А касаемо этого, да, здесь какой смысл вот это обсуждать? У меня все в жизни нормально. Я уже замучился каждый раз спрашивать: а как у тебя там вот много в личку пишут сейчас людей? А как у тебя, как ты на это смотришь, да плевать я на это хотел. Но с высокой колокольни, понимаете, я живу э, в точно такой же стране. Вы сейчас поймете, к чему я это говорю, как и Украина. Э, то есть, Россия, Украина, вы думаете. Принципиально как-то друг от друга отличаются? Нет. Вспомните Советский Союз. Там мы все существовали вместе. Там все было одно и то же. Те, кто сейчас правит Украиной, это бывшие советские люди. Вот, собственно, и понимаете это, что воспитание и закалка у всех была одинаковая. Воры, обман кругом и у вас, и у нас. И еще раз повторюсь, если бы Украина была бы больше России, и они напали бы на нас, на Россию, соответственно, я бы не сидел с пеной у рта и не кричал бы, какие все украинцы плохие. Потому что это не люди напали. Вы должны понимать, что есть ситуация, в которой называется человек военно обязан. Вот человек, который проходит э, военную службу. Вы понимаете, что если ему дадут приказ идти воевать, он обязан его выполнить? Его мнение никто не будет спрашивать. Потому что если он откажется, это будет воспринято как дезертирство. Его в лучшем случае посадят, а в худшем вообще по какому-нибудь там военному трибуналу просто к стенке поставят. Понимаете? И ни один, ни один уважающий себя человек и любящий свою семью человек... Не скажет, да я пожертвую своей жизнью, но не пойду воевать. Вот не скажет, ни один, запомните это. Не один. Это полный олух и дебил. И касаемо следующего сообщения, которое ты, Богдан, высрал, ты против всего этого, но на митинги не выйдешь даже. Конечно, не выйду. Ты хотя бы отдаешь себе отчет, как у нас жестко в стране с этим? Приедь, посмотри. Приедь, попробуй, выйди. У нас женщина с ребенком пришла на митинг, ее запаковали в автозак и дали 15 суток. Я что, по-твоему, дебил или мне жить надоело? Ты понимаешь, что любой митинг у нас в стране разгоняется, и если люди сами не уходят, их чуть ли не вперед ногами выносят. В таком случае, какая разница, где я умру, воюя за свою страну или э, пойдя против своей страны, да, вот, тоже подумай об этом, подумай об этом, на досуге как-нибудь. У любой медали есть две стороны. Нужно понимать, что то, что плохо для вас, может быть хорошо для нас. То, что плохо для нас, будет хорошо для вас. Я понимаю, обоюдно гибнут люди с нашей стороны. Наши солдаты, которых заставили идти воевать. Обратите внимание, заставили. Нет людей, которые добровольно идут на войну, но только единицы. Понимаете? Это очень важно понимать. Что только единицы людей идут реально на войну, потому что о, «Я хочу автомат подержать и пострелять в кого-то». У которых вот вата головного мозга, сало головного мозга и так далее. Любой адекватный человек хочет жить в мире. Вот смотрите. Я объяснял эту ситуацию на одном из каких-то вот предыдущих стримов. У меня вот интересовались, что вот как так вот. Я говорю, ситуация какая. Вот жили люди на Украине, вот 23 февраля. Все у них нормально. 24 числа произошло, простите меня за мой французский выражусь, но все-таки произошел полный пиздец. Да, произошла война. Россия, которая находится рядом, взяла и, и напала на Украину. Я не буду призывать всех вас считать это э, военной операцией, как они называют, да, вот это вот денацификация и так далее, это война. Э, не будем обманывать сами себя, это война, капитально война, единственное, что просто, ну, э, ковровых бомбардировок пока что не происходит, да, но и до них в теории э, будет как бы, ну, запросто, может быть. Что дальше может происходить? Конечно, мне очень жаль э, населения Украины, очень жаль. Если бы, вот просто вдумайтесь, если бы это было бы и хоть как-то зависело бы от меня, я бы вот через секунду бы все это остановил. Но от меня это никак не зависит. Я не понимаю людей, которые мне какие-то претензии предъявляют. Я сейчас нахожусь на фронте, я стреляю в людей, я запускаю ракеты. Что я сейчас конкретно делаю? Я комментирую игру. Я пытаюсь жить нормально. То же самое делают люди Украины сейчас. Они тоже заняты своими делами. Они не воюют 24 на 7. В свободное время они также пытаются жить нормально. Как, собственно, все. Все люди пытаются всегда жить нормально. Запомните, войну придумали... Ну, не придумали, да? Давайте так. Войну сделали для... Огромных заработков. Для отъема территорий. И так далее. Обычному человеку это никогда не было нужно и никогда не будет нужно. И именно поэтому я не пойду ни на митинг, потому что ни я эту войну начинал, ни мне ее пытаться останавливать. Раз. Я не пойду воевать. Что вы думаете, если начнется мобилизация на всякий, так вот, пожарный, да, я... у меня есть много мест, куда я могу отправиться, и я, я не пойду с автоматом стрелять ради э, верхушки своей власти. В кого-то. Единственное, когда я возьму оружие, это когда непосредственно моей семье что-то будет угрожать. Тогда я возьмусь за оружие, и тогда я буду стрелять во всех, кто просто находится рядом. Без разбора. Угрожаешь ты мне, не угрожаешь, вот тогда я просто буду херачить влево и вправо. Вот и все. Нет, я не сгорел, просто я дико не понимаю посыла вот этого вот всего. Ну... Просто я свое мнение касаемо этого не высказывал. Ну, может быть, кому-то нужно услышать мое мнение, вот теперь я его высказал. Я дико против войны, мне дико жаль и стыдно за мою страну, что так произошло. Но я ничего изменить не могу. Поэтому любая претензия, которая будет высказываться мне, будет говорить о том, что человек, который мне ее высказывает, ну, просто конченый долбоеб. Если он ничего в политике не понимает, в геополитике... То зачем сидеть в интернете кукарекать? Богдан, я тебя призываю. Если тебе не нравится то, что происходит, пожалуйста, возьми автомат и пиздуй на фронт. Пиздуй, стреляй в русских солдат, пытайся их убивать, пытайся сам не умереть. И все. Я надеюсь, что э, ты выйдешь, блядь, один раз нажмешь на спусковой крючок, и после этого ты выкинешь, блядь, этот автомат и забудешь нахуй, как страшный сон. Фразочки вообще о войне, в принципе. Потому что, ну, это надо быть просто конченым, блять, обмороком, чтобы сидеть. Блогеру предъявлять за то, что делает его правительство. Запомни. О, Гаймодис поддержал на соточку. YouTube вне политики. Хороших нам нервов. Согласен, я согласен. Всем, всем здоровья и нервов. В общем, какая история? Да, я немножечко не договорил. История какая? Мне, человеку, да, предъявил другой человек. Я не ходил на выборы в своей жизни вообще ни разу. Вот было сейчас сказано, что население России выбрало президента. Я его не выбирал. Давай вот так. Я его не выбирал. Ну, то есть как, я неправильно сейчас выразился. Я ходил на выборы, но я ставил всегда против всех. Я ни разу не отдал конкретно кому-то свой голос. Потому что я считаю, что, ну... Все, что льют в уши с телевизора, типа, как Зеленский кричал, я остановлю войну. Остановил, блядь. Остановил. Вся эта история началась из-за того, что Украина это... Ну что такое Украина? Вот конкретно в данной ситуации. Это жертва. У Украины два пути развития. С Россией или с Западом. Выбери Украина Россию. Запад бы начал ебать вас санкциями, просто неистово. Точно так же, как и нас. Вы выбрали э, западное развитие, ЕС, страны НАТО и так далее. Это не понравилось управлению России. Ну вот так, но оно так получилось, понимаете? Но опять же, не мирное население в этом виновато. Вот допу допустим, в чате вот есть Гай Модис, есть Екатерина э, Баталова. Вот Богдан, пойми, что не мы, не они, не я с тобой войну начали. Это придурки. Придурки политики, которым это нужно. Простому населению это не нужно. Так что все, ребят. А, Богдан, я понимаю прекрасно, что у тебя не один аккаунт, но за высказывания, которые ты сегодня здесь сделал, собственно, это как говорится, да, а, вскрылось а, натуральное лицо, да, вот человека. То есть его истинное я. Поэтому извините, но впредь все ваши аккаунты везде, где я вас буду видеть, будут забанены. Мне с вами разговаривать больше не о чем. Де-факто вы показали, кем вы являетесь. Я понимаю, что ситуация сейчас у вас в стране тяжелая. Но это не повод, еще раз говорю, обсуждать политику во время трансляции игры. Understand? Отправляйтесь в ваши телеграм чат и обсуждайте, как, какая плохая Россия напала на Украину. Вот там этим занимайтесь. Здесь свободный островок от политики. Поймите это. Все, дорогие друзья, давайте продолжать и не будем обращать внимание на идиотиков. Так, собственно, 9-9 счет да, ничейка, простите за такую паузу Спросите, почему вдруг пауза-то и в игре была, да? А, ну, логично, да, пауза была в игре Потому что я матч комментирую все-таки по ДМ-записи И это не прямой эфир Поэтому у меня есть возможность поставить его на паузу, чем я воспользовался Андрей Крюков очень любит играть э, с дробовиком, да, как вы видите. Ну, очень. Даже находясь в атаке, в общем-то, в атаке-то дробовики для чего брать. Ну, выходить с новой на соперника ну, не принесет абсолютно никакого профита. Никому. Никому. Но он все-таки это делает. Ассесмент против Проксвайла остались вдвоем, и Проксвайл пока что не понимает, откуда ждать соперника. Соперник, в свою очередь, заходит в спину. И это легчайший один берстфайер, который кладет на лопатки товарища с никнеймом Proxwild. Десятый раунд для команды Мега Нервы, дамы и господа. И я хочу обратить ваше внимание, что вот с этого момента ребятки вырвались вперед. Неожиданно. А напомню, команда проигрывала 6-2, но уже выигрывают 10-9. Потому что сейчас, как мне кажется, мега-нервы будут активно использовать сильную сторону этой карты. Вот, в общем-то, и все. Вообще нигде не нужно это обсуждать. Я не то чтобы с этим согласен. Обсуждать это нужно. С точки зрения понимания доносить до других э, людей суть. Но но точно не во время каких-то игр, опять же, да? Это все равно, что сейчас футбол... Будет, э, команда такая остановится, и давай политику обсуждать, вместо того, чтобы играть. Ну так не делайте, для этого есть специально отведенные для этого места. Есть э, пропагандонские каналы, есть э, новостные каналы. Пропаганда, я сразу хочу обратить внимание. Так, стоять, а почему. А, вот, только сейчас прилетело, все. Всё, давайте успокоимся. Миру мир, пупсик, вперед, обняла. Екатерина Баталова, 179 рублей. Екатерина, огромное вам спасибо. И Гай Модису, кстати, тоже спасибо. Я не помню, я говорил или нет. Ребятки, спасибо за донат. Так что, врываемся в матч. Нахер политику и нахер войну. Вот так я вам скажу. Все, это последнее, что я сказал сегодня, касаемо этой темы. Гай Модис, завершающее слово за ним 12.9 Простите уж, что так получается, но вот смазанный сегодня эфир в целом Но я считаю, что мне тоже как бы э, пора было когда-то высказаться об этом Возможно, даже я какое-нибудь отдельное видео запишу Чтобы потом, если мне будут задавать вопросы, я просто видео показал На, смотри, не буду пять раз повторять все это Потому что мне это все омерзительно Мне омерзительно, что мы вот до такого дожили Флешка в желтый, и под эту флешку ассессмент отправляется Аркадий своих соперников, и... Просто кладет три соперника на лопатки, забирает четвертого и пупсик где-то там добавляет в эту копилочку еще один трупик в виде луня. 13-9. Мега-нервы выиграли вражеский экономичный. Экономичный. Экономический, простите. Экономичный раунд. Ну, в какой-то степени, да, это был экономичный раунд. Не стали ничего покупать, поэтому, в общем-то, с голыми руками выиграть, естественно, и не удалось. Но, тем не менее. АВП в руках Андрея Как-то так вдруг внезапно Андрей поменял один девайс, который не очень уместен э, в рамках э, карты НЮК На другой девайс, который не менее, по моему мнению, не уместен То есть я не считаю, что в атаке нужно покупать снайперскую винтовку Это, конечно, девайс замечательный и хороший, но он реально атаку будет тормозить Плюс еще и реализация этого АВП происходит через ноль э, на радио, на железо, куда угодно, да? А, верный, верный, мне почему-то все время хочется сказать верный шаурму Но это, верни шаурму Неожиданно, Андрей Крюков расправляется сразу с двумя соперниками С тремя соперниками Сейчас бы Гаймодис на шифте открываться на позицию снайпера, да? Гаймодис Гай Модис, ай-яй-яй 13 и ассесмент остаются в паре При этом у Ассессмента позиция, ну, просто... Божественное, но это просто называется позиция выигранный раунд. Слышим топот. Пу. Ай да, правда. Ну понятно, понятно. Алунь. Сделал сейчас, ну, просто львиный ход, и Мамко 13 остается против Луни и Шторма, и, естественно, такое уже одному выиграть не получится. Хотя удастся вылезти из канала, безусловно, никто не помешает, но не задефать ничего и не спасти, естественно, уже не в силах игрока обороны. Я спать хотел, так что простительно. Ну, окей. Окей. Okay. Если спать хотел, тогда да, это простите. 13-10. Конечно, грубая ошибка, прям вот сверх грубая ошибка сейчас в исполнении была ассессмента, потому что, как я сказал, и от своих слов я не откажусь, ситуация называется выигранный раунд. И вместо того, чтобы его выиграть, вот вы сами все, в общем-то, видели, да, как все это дело закончилось. <с -2> даже, <к -2> простите, даже минус один сделал. Как не убил, да хрен его знает, Вить Хрен его знает, ну вот так вот получилось Все равно обе команды молодцы Пишет Ник Мишера, я полностью согласен Действительно, 13-10 а, Ноздря в ноздрю идут коллективы Попытки прострелить Гаймодис Где Гаймодис? Я так и думал Получил Гаймодис с прострела сейчас на большую часть своего лайфбара 51% здоровья потерян И Андрей Крюков вырубает Верни шаурму Вот так вот вот так вот. Флешки в желтый, но это все, опять-таки, временные какие-то полумеры. Ассесмент перестреливает Маркелова. 4 в 4 ситуация. Самое, наверное, основное сейчас... Опа. Опа! Хотел я сказать, лучше не аркадить игрокам обороны, но они подумали, что лучше все-таки аркадить. В результате лишились двух игроков. Это Гай Модис и а, Мамку-13. Однако ассесмент, в общем-то, с остальными с остальными, с пупсиком, справились э, с удержанием, и по результату 14-10. Но в целом все здорово, знаете ли. Вот что мне нравится. Здесь действительно немножко умирает, конечно, интрига, когда я вижу, что оборона начинает забирать подавляющее большинство раундов. Это все-таки отсылает нас к тому, что э, сама по себе эта самая оборона будет слишком э, сильна относительно соперника Цвет прицела вам интересен, дорогие друзья. Так вы спросите меня. Я вам скажу. 255, 255, 255. Вот сейчас прямо на экране у вас все показано. Цел, кроссхайр, size 3 и цвет 250, 250, 250. <связать> Манко 13. Закончившиеся патроны в мки никоим образом вообще не остановили этого игрока, и он продолжил уничтожать оппонентов одного за одним. Но по результату Маркелов, как писали в чате, Маркелов не тот уже. И вот, собственно, о чем. О чем и речь? Маркелов не затаскивает. 15-10, и это матч матчпоинт, дорогие друзья. Команде Мега Нервы необходимо выиграть один раунд для победы. Если Kind People забирают э, 5 раундов, то в таком случае мы с вами будем смотреть овертаймы, что дополнительно добавит интереса в копилочку всего вот этого вот, что мы с вами видим. Хорошая флешка. И верни шаурму пытается сразу. Опа, здравствуйте. Настрелял по Луню, а следом Пупсик. Ассесмент и мамко забирают трех оппонентов. Ситуация 4 в 2. Попытка от игроков атаки разменяться. Маркелов. Минус Мамко 13. 3 в 3. Простите, 3 в 2, и уже теперь 3 в 1. Ну что, Маркелов? и Нет! Десантура в лице Гая Модиса прилетает в желтый. И на этом раунд заканчивается. И как, в общем-то, и целый матч, дорогие друзья. 16-10, итоговый счет этой встречи. Мега-нервы становятся победителями данного противостояния. Команда Kind People 2, увы, ах, все-таки проигрывает. А как хорошо у них а, начиналось-то ведь, да? Вот как хорошо все было, вспомните. Жаль. Жаль, увы, но на этом матч все-таки завершен.